Ответил вопрос. Э. Угу. Хорошо, замечательно, пожалуйста, дальше. Вопрос да. на скайпе. Правильно ли я поняла, что когда мы начинаем заниматься магией, тем самым привлекаем, привлекаем внимание к своей персоне со стороны различных высших сил, сущностей и т.д., и тем самым как бы делаем хуже себе, особенно когда применяем что-то и не знаем последствий этого применения? Да, вы абсолютно правы. Также отвечаю на ваш вопрос по частям. Когда вы начинаете заниматься магией, вы всегда привлекаете к себе сильных мира причем из совершенно различных систем. работаете на низких вибрациях, соответственно, привлекаете тех, кто на эти низкие вибрации слышит и понимает. Это в христианская традиции демоны, беса, а также природные духи, которые в большей степени имеют хроническую природу и связаны с землей. Работаете в белосветной традиции, то есть молитвами, начитками, отчитками и так далее привлекаете более высоковибрационные сущности и так далее. Насчет хуже себе, ну, это, знаете, это с какой стороны посмотреть. Человек, который начинает заниматься магией, либо это природа его зовет, либо обстоятельства жизненные сложились таким образом, что уже нет, нет правды на земле, но нет ее и выше, то есть он уже везде, по-моему, испытал, везде попробовал, везде отчаялся, это, что называется, последний шанс. Делает ли он хуже себе в этом случае? Я не знаю. Да? Если от безусловности, то хуже уже некуда. Если от природы по своей, да, внешние эффекты могут обывателю показаться, что все происходит значительно хуже. То есть с обывательской точки зрения человек несчастный, если у него например, нет дома, нет денег, нет семьи, нет здоровья. Да? Как правило, что еще чтобы чуть-чуть быть несчастливым? Ну, вот что-то в этом роде. Человек, который начинает заниматься магией, от, скажем так, первых пунктов он вообще отказывается от этого дела добровольно, потому что любая привязанность это обременение. Обременение в магии недопустимая вещь, просто недопустимая. Тот, кто занимается магией, воспринимает это, это как закон, да? как вегетарианец не ест мясо, для него это закон. Вот для мага не иметь лишних обременений это тоже закон. Семья это обременение, дети это обременение, и лишнее имущество в виде недвижимости, недвижимости и прочих приятных, приятных человеку, ну, но крайне ненужных, магу вещей. Поэтому вред здесь может быть только с противоположной стороны, со стороны наблюдающего. Тот, кто добровольно отказывается от всех этих обременений, не считает это вредом, а как раз считает наоборот свободой и освобождением в магии. Свобода это отсутствие лишних связей, а в обывательском сознании свобода это вседозволенность. То есть разницу, я думаю, что понимают все. Да? Понимаете? Все понимаете? Хорошо. Если что-то не знаете, последствия безусловно будут. Потому что магия это достаточно серьезная сила, и магические инструменты это достаточно серьезная сила, которые несколько в большей степени, чем обычные социальные инструменты, влияют на ткань реальности. И от твоего действия возможно эффект волна, знаете, как волна отброшенного камня, она пойдет немножко выше, чем ты и дальше, чем ты привык ожидать. Соответственно, процессы, которые идут в этом мире, они больше причин и следствий в себя вовлекут. Но каждое действие рождает противодействие. Если ты погнал волну, будь готов, что к тебе вернется она обратным ходом. Вот. Будешь ли ты готов принять этот обратный ход? Знаешь ли ты, каким образом от этой волны уворачиваться, куда ее перенаправлять, или этот обратно будет использовать опять же как силу, как пользу для себя. Вот для этого нужны знания. Если этих знаний нет, то эта волна может сместить тебя с ног, особенно если изменения, которые посредством магии ты производишь в этом мире, достаточно сильны. Тогда и девятый волн будет весьма приличный. Поэтому люди и опасаются магии и колдовства а именно по этой причине. Откат всегда есть. Другое дело, как ты его используешь, с умом или ожидая, что, может быть, пронесет или за границей нам поможет, ну, как обычно, на что-нибудь рассчитывая. Поэтому, конечно, без должных, без должных знаний, без изменения системы мировоззрения, без освобождения от лишних связей, без освобождения от лишних обязательств магии заниматься не рекомендовано. Именно по этой причине эффект будет. Магический инструмент для того и предназначен, чтобы производить эффект. Но закон этого мира говорит, действие равно противодействию. Чем больше, больше изменения ты привносишь посредством своего магического мастерства, тем больше откат обратно ты получаешь. Просто мастера, действительно грамотные мастера, они этот откат умудряются использовать с выгодой для себя, причем с максимальной выгодой себя, превращая этот откат в деньги, в силу, в энергию, в здоровье, подставить своего врага, пусть его девятым баллом сбивает. Ну, варианты разные, все зависит от мировоззрения, как Дуна или Дунае, немало, которые а Если ты стоишь сам на месте и ждешь, что сейчас на тебя в этот момент свалится мешок золота и им же убьет твоего злейшего врага, то такая ошибка, она мучеливато, ну, скажем так, как последствиям, потому что мешочек может промахнуться и выдать тебе по Поэтому здесь, здесь да, без знаний делать нечего. Поэтому и предупреждают, предупреждают и религии, предупреждают и старые мастера, сначала знания, потом сила, сначала, сначала учись, потом работать.